Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско, и Володя. Мы в гостях у Володя. Слушай, сколько мы с тобой уже готовили всего? Ох, сколько всего! Тандыр, паэлья... Да, и не одна. А, слушайте, мы сегодня готовим сразу несколько рецептов, ролики вы подряд уже увидите, поэтому запыхались немножко и можем немножко путаться. А, значит, сейчас, что мы сейчас сделаем конкретно? Сейчас мы готовим крылья. Подсолим и замаринуем. Но Володя главное не сказал. Мы не просто их там подсолим и замаринуем. Мы готовим в очень хитрой печи. Что-нибудь про печи скажешь свое? Сейчас расскажем. Сейчас расскажем. Главное, чтобы масло максимально покрыло поверхность крыльев, чтобы приставала соль и специи. Слушай, yeah. у тебя же печка еще не закончена, как мы настоящие будем? Сейчас будем что-нибудь придумывать, потому что, как я сказал, мы снимаем несколько роликов, и там в печи уже готовятся другие продукты, которые мы вам в этом ролике не покажем. Теперь соль крупная, морская. Перемешиваем еще разок. Крылья готовятся чуть э, при большей температуре, чем э, мясо и... Свинина, поэтому мы их будем готовить на решетках, и поднимем их чуть повыше печи. Я не знаю, правда, что, что мы будем делать, того, чтобы поднимать их повыше. Так. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Это был коричневый сахар. Перец. Гладкая паприка, гранулированный чеснок. Этого немножко поменьше. Сухой а, лук тоже немножко. И секретный ингредиент крахмал. Кукурузный крахмал, ну или мука очень мелкого помола. Его можно прям побольше. Он создаст корочку, которая. Будет такая хрустящая и приятная. Как будто мы обжаривали его в масле, но при этом без масла. Перемешиваем специи. получается панировка покрываем равномерненько, плотненько стряхиваем лишнее насколько это возможно можно заморачиваться, можно не заморачиваться я предпочитаю не заморачиваться желательно было конечно слить из емкости все масло и жидкость но хорошая мысля приходит опосля плотность укладки так, чтобы у нас дым мог проходить, можно немножко посвободнее. Ну, и теперь мы отправляем это в печь. У нас будет температура чуть поменьше. Готовить будем чуть подольше, но зато будет больше дымка. Я тоже крылья притащил. Твои крылья у нас не влезут. Надо сделать логистическую перестановку. значит Поэтому позже поставить попозже Ничего, пробовали без соуса? Да, без соуса. Ну, не так уж он и нужен соус, они и так сочные. Да, вот корочка такая хрустящая, сочная, сок течет. Острые Чтоб такие? Да, дымок, дымок. Присутствует дымок. Слушай, очень сочная. Очень сочный. М -м. Проверим, что у нас с соусом. М -м. Проверим. Этот более сладкий соус. А этот более острый. А Это классический барбекю соус. Классический барбекю. Слушайте, ну, барбекю соус такой остренький, хотел бы, конечно, еще острее, но вполне острый, кисленький такой, яркий. И, наверное, да, наверное, с ним крылышки э, даже и получше будут. Не знаю, что насчет сладкого скажешь. Тебе это больше сладкий нравится? Ну, мне тоже нравится поострее, но просто у нас много деток, Да. а они не любят острые. Поэтому... Еще полюбят. Да. Короче, штука отличная. Готовьте, э, подумайте над э, постройкой тоже такой же печи или да. покупкой. Возможно, да, мы будем ее производить и продавать прямо в Санкт-Петербурге. Огромное спасибо всем за компанию. За лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока!